Ты ведь моя любимая девушка? Ну да. Тогда подскажи, какую мягкую игрушку лучше подарить любимой девушке? Любимой девушке лучше дарить твердую игрушку.